На днях я читал Жана Поля Сакра. В одном месте он сравнивает человеческую жизнь с ощущением ребенка, заснувшего в поезде, когда его будет кондуктор, который пришел проверить билеты. А у ребенка нет ни билета, ни денег, чтобы заплатить. Ребенок не знает, ни куда он едет, ни какая ему нужна станция, ни даже зачем он едет в поезде. И последнее, но немаловажное. Эти вопросы для него неразрешимы, потому что он оказался в поезде не по своему решению. Как он вообще оказался в поезде? Такая ситуация становится все более типичной для современного ума, потому что так или иначе мы потеряли корни, мы потеряли смысл, и нам его не хватает. Человек чувствует, зачем, куда я иду. Вы не знаете, куда едете, не знаете, почему оказались в поезде. У вас нет билета и нет денег, чтобы заплатить. И все же вы не можете выйти. Жизнь кажется хаосом, сумасшедшим хаосом. Это происходит, потому что были утрачены корни в любви. Люди живут без любви и как заставляют себя продолжать жить. Что же делать? Я знаю, каждый однажды чувствует себя как ребенок, заснувший в поезде. Но все же жизнь не обречена на поражение. В этом огромном поезде крепко спят миллионы людей, но всегда есть кто-то не спящий, кто-то пробужденный. Ребенок может поискать и найти того, кто не спит. Того, кто вошел в поезд сознательно. Того, кто знает, куда поезд едет. Рядом с таким человеком ребенок может научиться не спать. Научиться сознанию.